Всем доброго времени суток, с вами Евгений Радаев, в этом видео расскажу про фундамент Симыкина, в основу которого закладываются покрышки, как я его делаю и что у меня из этого получилось. Итак, купили вот такой недострой, стены были сделаны в пол шлакоблока. Вначале хотели разобрать крышу и строить второй этаж по каркасной технологии, но разобрав крышу, одна стена вывалилась и мы решили полностью разобрать дом, оставить только гараж. Потом стал вопрос фундаментом. Одна половина дома и гараж имели общий цокольный этаж, сделанный из блоков ФБС и плит перекрытых. Вторая половина дома и эркер имели ленточный фундамент. Перепад по высоте составлял примерно 12-13 см и качество ленты оставляло желать лучшего. Плюсом нужно было отлить полы по грунту. Было принято решение усилить ленту, заодно выровнять уровень. Для этого убили куски арматуры и пустили арматуру в три ряда. Далее была установлена опалубка, отбит уровень и залит бетон. В качестве плит по грунту был выбран фундамент Симикин. Ссылка на патент будет в описании. Был еще вариант с отсыпкой скальным грунтом. Выходило дороже. Нужно было привезти несколько машин, засыпать несколько слоев, трамбую каждый слой, а с фундаментом Семикина я затратился на покрышки по 50 рублей за штуку, примерно у меня ушло 40 штук, брал я их на грузовой шиномонтажке, это были покрышки от Урала сельхозника, хозяин шиномонтажки оставлял именно эти покрышки, видимого населения они пользуются спросом.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 Подкапывая грунт, грунт клали в эти же самые покрышки. Плюсом в них же уложили ненужный остававшийся грунт у нас на участке. Грунт укладывали без трамбовки. После этого положили шифер от старой крыши на покрышки. Затем уложили стальную 12-ю арматуру через 200 мм. С одной стороны перевязав с лентой цоколя. После этого все это начали бетонировать. Эркер примерно забетонировали за один день. После этого перешли на большую плиту. За один рабочий день отлили половину плиты. Толщина слоя получилась примерно 13-14 сантиметров. На второй день отлили вторую часть плиты. После этого перешли к ленте. Установили опалубку и вложили бетон. И по прошествии двух зим вы можете видеть результат. Дом не отапливался, какая температура была за бортом, такая и внутри. это эркер это основная плита с ней все хорошо, за одним исключением стык между двумя половинами дал трещину в моем случае это не критично, так как я буду еще укладывать экструдированный пенополистирол и финишное покрытие сейчас вы видите Стык плиты с лентой, который был перевязан арматурой. А это тот самый стык, который дал трещину. Если будете делать такой фундамент, учтите данный момент и плиту отливайте за один раз. Есть некоторые мысли по усовершенствованию фундамента семителя. Послушаем самого автора. Так сказать, вопрос такой. Вы уклад уложили линориум? Какой-то, ага. сказать, это может быть там толстый полиэтилен. Правильно. Угу.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 обязательно пообсуждаем. Подписывайтесь на канал и до новых встреч.